Друзья, всем привет! Сегодня мы на рыбалке Сегодня у нас погода плюс 26 Наконец-то мы дождались Теплой погоды Сегодня нас выручает лодка Мишима 370 длина кому, кому интересно, в прошлых видео Я рассказывал все характеристики Практически Про эту лодку вот. И сегодня буду Ловить на беспощадную резину Вот такую вот Фирма Нарвал ну, Вот собственно вот такой набор Цену я вам скажу, 350 рублей 4 такие резины нарвал очень качественная резина очень похожая по качеству по ощущениям Fox которой я часто пользуюсь сейчас покажу это вот такая вот резина такого же качества Fox но она у меня уже вся вон поедена, покусана Классная тоже резина. я Уже не первый год на такие резины ловлю. Но в этот раз хочу проверить вот эту резину. Я думаю, она отличаться от Фокса не будет. Ну все, погнали, порыбачим. О, дергает. Я отпустила, я прикинь. Просто опустила? Да, отпустила и этот. О-о-о-о! Пока искала этот прей. Поймался сам по себе. А вот, кстати, еще фок, фоксовская резина вот такая а вот, шипованный. шипованная. Тоже тема хорошая. О, такой небольшой окунек. Вот он, вот он. Ну вот хапает его. Оба вот есть. А, нет, отпустил. Эти игру можно так даже водить. Словер. Прямо вот так? Ну. Да. Это ему... Надо было дать ему больше... Чтоб проглотил. Ты да, что, идти, там барахтует? Да. Во-во-во! О! Есть! Есть! О. О. Есть! Просто водил, да, да, просто водил и все. на серединке стоят. Просто поглубже надо опускать. Ну. Он такой хороший прям. О, о, о, о! смотри. О! о! о! о! Да. Я тебе говорю, между... Тихо, тихо, тихо. Опа. Офигеть. Эти гры прям вот можно и далеко нету, тут вот водить, водить и все, и вот потом... Тоже хороший. хороший. Ну вот, на дно чуть-чуть подкрутил. На Два дна? оборота сделал. Да. О, О, Ой, эти гры, видишь? Надо правильно там распитать правила. О! Тогда они слушают. Точно слушай. Эти гры уже поняла эту фишку, блюд. Интересно, конечно, такая рыбалка происходит. А, вон он идет за ним. Вот, во, утащил, утащил, утащил, утащил, утащил, утащил. Опа! Я тебя мой нартим. Типа. Да, да, да. Это, да, он это он цепляет, и был. Но не, но не цепляет. О, подожди, что-то сейчас вернулся. Не зацепил. Офигеть. Ну, Интересная, конечно, рыбалка у нас сегодня. О, смотри. Он такой маленький. Не, нормально. Нормально, нормально. Сегодня у нас мошек, просто капец, ловоды, пауты эти, блин, мошки. На полчаса хватает всего. Полчаса и все, потом опять начинают лезть. Что это за резина? Это релакс. Лаки не? Джонс это у меня. А, Лаки Джон. Да. Ну давай пробуй. Я сейчас покажу, на какую яблоку. Блин, слушай, вот это сегодня... а я поставил обычную китайскую, как-то на рынке брал. Обычно такая, но она не сильно мягкая, но у нас жесткая резина. прям. Попробуем, Попробуем. на такую. Ну и сколько здесь граммов? 10, 10 граммов груз. О, во-во, взял, взял. все-таки. А, я его забагрил. Ха -ха. Я его я просто забагрел. Маленький. Ага. Нафиг такого отпустим. О, хороший. Угу. Огромный. Есть. Вот о! О! О! О! О! Вот, вот этот тоже. Такое. Вот это вот такие легкие, скажи. Ну, не то, что прям совсем легко, но... О! Окунёчек. заново. Вот он. О! Красавчик. Так. Короче, вот такая вот резина. Работает. все отлично. Нарвал, работает, даже просто с лодки водишь, и окунь хватает. Сейчас попробуем обычную блесну. Вот такую обычную желтую блесну. Сейчас посмотрим, будем брать. Будет также брать или нет. Да должен брать? Тащи его. Вот а он вот. Еще, еще подмотай. О, большой. О, хороший. Отдай. Блин, большой, слушай. Да, хороший прям что-то на этот на колебалку не хочет. Я тебе говорю, ты что-то нет. Хотя мужик сказал, что на колебалку. Нет. О, о, о. Есть? Нет, подожди. Или есть? А ты останови. Останови, останови. И потекай, ага. потекай. О! Нет, подожди. Нет? Есть, да, есть. Есть? Ага. О, какой сопротивляющийся. Так, еще подмотай, нет, еще. Нет, не надо. Ух ты. Как надо мне достать Ох ты, вот как это боня. как кабан! Вообще кабан! Вообще нормальный, да? Вообще партизан, да. Дай блин. надо сфоткаться снизу. Да, все. О! Подожди, нет, нельзя, блин, рано дернула. О! Ну, бери! О, есть! Или нет, подожди, да, есть! О! Бьет! Отцепился! Смотри, только лежит всю. Ладно, сейчас догоним. О. Есть, да? Ага. Ну, что-то такое, не, не тот этот, легче. О, нет, смотри-ка. Бьет. О! О хороший. Надежь, Тяжелый, слушай Хороший Друзья, у нас сегодня просто бешеная рыбалка окуневая Окуни просто атакуют наши приманки Почти с каждого заброса поклевки Тут речушка небольшая ну, сами видите, что не сильно широкая Вот сразу поклевка Почти каждый, вот прям каждый каждый заброс, ну бывают сходы. Уже такое приличное количество поймали окуней. Вот, вот небольшой, правда. Небольшой, да. Таких мы уже отпускаем просто. Мы берем уже такие по 400, по 500 грамм. Ну, Это грам... маленький, маленький. 200, да, такие мы уже будем отпускать живет Класс! сегодня рыбалка просто отменная лодка тоже отменная много места в этой лодке места хватает для двоих просто вообще просто вот много шмоток можно наложить правда у нас тут беспорядок уже ну ничего как-то потеснились немножко сейчас вот немножко еще поели попили продолжаем вечернюю рыбалку сейчас уже 5 часов вечера мы приехали примерно где-то в час ну, примерно сюда где-то в час дня приехали Может во втором часу И сейчас, наверное, уже часов шесть вот, Сейчас еще часик порыбачим И все, и, наверное, домой поедем Ну, не хваста, не нам, как говорится вот, Делаю заброс Делаю проводку Причем проводки постоянные надо делать Вот сразу Практически возле берега взяло Сейчас посмотрим ну, окунь, мы, мы как бы хотели сегодня щуки поймать, думали тут щука. Ну, тут очень много окунь. мошек комаров и очень много окуней оказалось как. Мы случайно заехали в протоку, думали, давай покидаем, давай. И, в общем, наткнулись на окуневую какую-то протоку. Получается, и тут окуня просто до жопы. Тут окунь дуром прет. Все благодаря приманкам таким вот красным-белым Fox и релакс. Э, нет не релакс а релакс фокс еще ловил и в основном вот нарвал. Кстати, друзья, вот хорошие головки когда вот э, идет спиралька вместе с ней э, резину долго держит. Сейчас покажу. Вот, вот такая вот спираль резину намного дольше держит то есть она не, не скатывается сейчас заново надо сделать уже всю резину подрали Так, более-менее. Ну, Ладно, не пользуйтесь. Мне кажется, не не Но Мне она было... подрана уже Мне вся там. Лучше, я, все я прям здесь буду, возле лодки, наверное. А там О, вот он. Сразу. А, а ушел. Подожди, можно... ты не да, наверное. Ты а, это веревка, наверное. Блин, я за веревку за свою зацепил. О, у меня взяла. О, хороший. О, ты смотри, чё. Ну такой, нет, такой. Твой отпустить только это маловато. Маловатый, да? Ну нет, нормальный. Чему? Нормально на копчение-то. Ну хотя, ладно, пусть живет. Чё-то маловато. Возле берега берет, вроде нет, нет. А нет, отпускает. Берет и отпускает. О, О у меня есть. У меня а. тоже. Дуплетом. О, нормальный такой. У меня такой, не знаю, такой. Не, у меня нормальный. Держи Не, ну, не знаю. Даже отпустил бы, наверное. Короче, сегодня о, только красно-белые рулят. А, взяла, да? Ага, большой, кстати. Ну -ка. вот, видишь, как гнет. Видишь, чуть-чуть переехали и все. И... А, ты его забагрила. А, <связь> <связь> забагрила <связь> просто. Я думал, чем такой сопротивляется? А, такой. Маленький. Такой, ну, вообще, не, знает, не знаю. О, <связь> нифига ты его проткнула, блин. <связь> а я их дернула, потому что. Бедный. Раздохет сейчас. Он. Да не, не сдохнет. О, взял. Прям возле лодки. Ну, столько мы наловили. Больше десятка, такие хорошие, добротные. 200, 20, это точно хорошие такие, брат.